Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. И это видеоинструкция для тех, кто хочет включить встроенную функцию записи звонков на Samsung, которая в России отключена. Но этой же инструкции можно добиться того, чтобы у вас заработал Samsung Pay, если, допустим, в вашем регионе он отключен. А также можно запустить функцию вызовы и SMS на других устройствах что доступно в связке с часами э, компании Samsung. Ну а теперь подробненько об инструкциях. В закрепленном комментарии будет ссылочка на сайт ФОПДА, где я взял, или вернее увидел эту инструкцию и просто решил ее экранизировать. Там же можно спасибо дать тому, э, кто ее составил. Там же есть все остальные подробности. Эта инструкция будет работать на многих устройствах Samsung Galaxy A, Galaxy S. И я завтра, скорее всего, буду пробовать эту инструкцию провернуть на Samsung Galaxy A50. Будет ли она работать, ну, чтобы уж точно знать. Она платная, но это стоит своих денег. Ну, и небольших причем. Итак, поехали. Поехали. Так, дорогие друзья, ну, и значит, мы с вами начинаем. А начинаем мы с вами с чего? Вот вот эта инструкция на сайте ФПД. Смотрите, инструкция активации штатной записи телефонных разговоров и SP, Да, Samsung Pay или отдельно Samsung Pay, если ваш регион изначально не поддерживает его работу. Смотрите, значит, здесь их четыре инструкции. Раз, два, три, четыре. И каждая из них расписана: там запись плюс СП. Запись звонков имеется в виду штатная, да. А дальше опять, если есть сим-карта, запись плюс СП, если нет сим-карты, запись плюс СП, если нет а, сим-карты, дальше, если только запись одну надо. И так далее. И тому подобное. Мне нужен вариант четвертый. Его я выбираю. И вначале мы с вами все подготавливаем. Скачиваем вот эту вот программку Перешли. По ссылочке. Кстати, чтобы здесь переходить по каким-либо ссылкам, вам понадобится регистрация на сайте ФОПДА. Все, перешли здесь же Samsung драйвера, если у вас их нет, да, и сама программка Все, ее скачали, далее смотрим. Набираем в поисковике на eBay. Теперь нам нужен сайт eBay. Вот он чтобы здесь ключи, купить ключи разблокировки я уже посмотрел можно даже за 550 рублей взять надо как обычно говорят вот два кредита здесь видите написано один написал мне вчера с сайта Я спросил как он сделал у него вообще один кредит взяли но тем не менее продаются они только по трем штучкам и больше здесь есть они поэтому что мы с вами делаем берем вот это вот копируем здесь раз скопировали и заходим на ebay здесь пасковичок нам нужен кстати на телефоне это проще я наверное все это дело сделаю на телефоне ладно купить на ebay нажимаем и просто для проверочки вставляем сюда и поиск включаем все, вот они пожалуйста 7,50, 7 долларов 50 центов, 6 долларов 60 центов, 6 долларов 55 центов и так далее и тому подобное. Что нам это дает? Здесь, как здесь написано, смотрите, ищем лот, где кредитам дают логин, пароль, продают кредиты комплектом от 3 штук примерно. За 7,5 долларов. Для смены региона понадобится два кредита. Дальше вот это вот зачеркнуто. Почему? Потому что в последней версии здесь не надо ничего переключать. Короче, нам нужно с вами купить кредит, где продают э, логин и пароль. Все, ищем его. И дальше уже двигаемся. Я сейчас буду просто искать это все дело на... Смартфончики. Так, ребятушки, значит, что мы идем на eBay, вам там нужно зарегистрироваться, естественно, подтвердить свой адрес электронной почты. И теперь, как и написано в инструкции, пишем в поисковике, в поисковике сам K кредит. И вот всплывает здесь их несколько штучек, значит. Ну, вот один есть даже за 487 рубликов вот. 418 есть рубликов смотрим что он нам пишет так кредит по разблокировке любого Samsung без корня быстрого доступа быстрый доступ здесь читаем так как покупать следует знать возможно задержках связанных с саможем но это нам не надо потому что нам будет отправляться на электронную почту данная покупка только надо как бы посмотреть 487 и смотрим описание товара. Так, за 5 минут сам кей, кредит, короче на почту все это отправляется. Ну, наверное, я вот этот вот и куплю. Вот это, наверное, я и куплю. Да? Купить сейчас. Выбираю способ оплаты. Карту. Ага, оплачивается только с паупей. Так, уходим. Этого я как-то не предусмотрел. Ну-ка, посмотрим, как этот оплачивается. Выбрать способ оплаты тоже так же, видите, только через Pay. Ну, другими словами, надо его, короче, оплатить через Pay и уже после работать дальше. Ну, хорошо, буду закидывать денежки на Pay и уже покупать. Так, ребятушки, ну все, настроил PauPay, оплатил, короче, получается. А, какая, значит, фишка PauPay, как вы его регистрируете, дальше привязываете к нему свою карту. И уже, регистрируя свой PauPay как платеж, он, получается, через PauPay оплачивает с вашей карты, которые вы привяжете к нему. Вот такая какая-то замороченная тема. Ну, разобрался. Теперь жду, когда мне на мой электронный адрес вот на этот придет сообщение с логинами и паролями, с кредитами, короче, с этими. Так, ребяточки, ну все, погнали. Пришел мне код для разблокировки. Ну и теперь начали. Что нам нужно сделать на смартфоне? Заходим на смартфончик свой. Так, еще перед тем, как начать, обязательно сделайте вот с помощью, допустим, вот этой программки Smart Switch полностью все свои данные сохраните, короче. Другими словами, сделайте вот резервное копирование. Я резервное копирование уже сделал, как бы мне это не надо. Все, я уже это сделал. Так, минутку, сейчас выйду со всех своих социальных сетей чтобы они мне не мешали все далее идем в настроечки. в настройках нам нужно сведения о телефоне сведения о по здесь находим э, так номер сборки вот он и тапаем пока у нас будет не показано здесь что ваш режим разработчика включен все выходите в настройки в общей. и вот здесь параметры разработчика появились Здесь нам нужно поставить Отладка по USB Все Это написано в инструкции Здесь Вот смотрите Так, дальше Вынимаем еще также Сим-карту Все Вынимаем Сим-карту Бац все сим-карту вынули теперь продолжаем далее что там нам нужно все а, телефончик пока можно отключить от компьютера и ставим его сюда так читаем вынимаем сим-карту включаем пункт вернее включаем пункт отладку USB в параметрах разработчика подключаем телефон и чтобы видеть экран не даем ему заблокироваться. Нажимаем справа от окна. Все, ладно, все включили. Тогда наоборот. USB. Все, он у нас определился. А нам нужно с вами запустить программочку. Все, извлекаем ее пока. Извлекли. Здесь мы с вами берем, открываем и... Запускаем программку InStyle. Так, я так понимаю, надо отключить антивирус. Иначе он будет блокировать эту программу. Все, отключаем, защита, параметры сканирования, так, это нам не надо, защита от вирусов и угроз, управление, настройка, выключить в режиме реального времени, пока отключаем, иначе она, так я понимаю, не даст нам завести ничего, запускаем программу. Наружно, говорит угрозы убираем это все убираем надо было сразу короче мне все это сделать прежде чем запускать все подключили телефончик как бы лучше поставить вообще здесь в настройках чтобы он не газ вот есть настройки экрана до да, дисплея здесь поставить где он, тайм аут 10 минут и тогда он точно не будет у вас закрываться все, теперь смотрим так, теперь смотрим вынимаем сим-карту параметр подключаем телефон в окне программы нажимаем ready info где это у нас есть такое ready Red info вот это вот, да все, нажали на нее смотрим что у нас вот все смотрите ставим кнопочку разрешать всегда и нажали разрешить не прошло и еще раз нажимаем все пошло пошло пошло Пошло. определилась модель теперь что нам надо здесь смотрим разрешить всегда теперь вводим логин и а, логин и пароль и жм, жмем логин теперь логин и пароль вот они у меня здесь пришли ввожу логин копировать логин сюда и пароль и пароль ввожу так копировать пароль все вогнали пароль нажали логин нажали логин и ждем что-то он нам тут показывает galaxy с20, так, здесь разрешить, вводим логин и пароль, идет долгое соединение с сервером, если все нормально, то пишет ОК, OK. если то пишет, то пишет ОК OK. и количество оплаченных кредитов. ОК-3. Все, у меня написал. Ок, ОК-3. Три 3 количества оплаченных кредитов. Теперь смотрим, что значит. Так. В программе убрать галочку автоматик он Убрали. И в окне вести регион, на который собираетесь менять. А на какой я собираюсь менять? Регион. Смотрим внизу, у нас есть некоторые э, фишечки. Вот смотрите по поводу отсутствия, какие особенности заметил я в регионах. И вот здесь он пишет, какие э, есть карта лояльности, испыль придется заново забавлять тайский язык, э, язык в рекламе. Кнопка э, есть кнопка записи разговоров в звонилке, есть встроенный антиспам. Ну все, значит я вот этот беру и ввожу. Да, наверное, так. Сейчас попробуем. Извиняемся. Так, а после нажать кнопку. ЦС... Так, вот все, я выбрал этот, ввожу его сюда. Это вьетнамский и нажимаю на эту кнопочку. Так, пошло-пошло. Все, пошла какая-то перезагрузочка. Раз. Ждем здесь, смотрим. В этот момент разблокируйте телефон. И посмотрите, может опять возникнуть запрос на разрешение доверия. Так, в программе убрать и нажать галочку. В этот момент разблокируйте телефон и посмотрите, момент опять возник запуска разрешения доверия телефону. Ставите галочку всегда разрешать отладку этого устройства. Все, разблокируем телефончик. Запуск телефона. Пока ничего не видать. Так, не отключайте телефон при смене региона раньше времени. Все, мы ждем. Все идет пока по плану. И что что-то происходит. Раз, опять... Так, еще все идет пока. Пока все идет. Так, даже не знаю, все не все. Ну, зайдем и глянем. Сведения о телефоне, сведения о ПО. Нет, все, регион все то же самое. пробую еще разок все пошло слушайте сложная тема хочу сказать Так, минус ждем, говорит. Ну ждем, ладно. Минутос. Так, опять перезагрузка пошла. Ожидаем. Смотрим, здесь есть такое. Опирать там. У usb сейтинг разблокируем и пока ждем это не знаю что и значит даже ну -ка переведем ко мы с вами сейчас это все дело и посмотрим что это такое английский ух ты операция говорит успешно успешно так ну ладно операция успешна. теперь что нам значит надо сделать как здесь пишется нам нужно следующее нам нужно следующее так где оно следующее так разблокируйте не отключайте телефон письмене региона убедитесь что все пройдет ладно дальше смотрим если в дальнейшем сим-карте нужных регионов там то далее тому подобное что нам нужно если в дальнейшем понадобится сделать полный сброс прошивки то этого нужно делать обязательно без сим-карты лучше делать сброс из меню рекавери так ну все говорит что типа регион поменялся не знаю даже давайте посмотрим сведения о телефоне сведения о ПО. ну да поменялся потому что в нашем регионе в россии вот таких программ нету все а тут есть где он версия прошивки да вот видите все региончик поменялся так ну значит ребятушки все сделал установил теперь вам показываю что все у меня работает а, samsung где что у меня samsung samsung pay прекрасненько все работает все добавляется карты мир и карты мир нет кстати вот карты мир нет потому что регион не россия в российском в русском регионе и карты мир присоединяется, ну а все остальное как бы работает еще есть этот какого там забыл как он антиспам спам тоже тоже работает ну и в принципе все отлично региончик прошился все нормально все свечо хотел теперь как говорится у меня встала и короче вот так ребятушки все регион поменялся слава богу не зря хоть бабки заплатил короче как то так как то так Слава Богу. Вот такая получу. вот простенькая инструкция, дорогие друзья, если она вам помогла, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, ну и конечно же пишите комментарии. Пока и до новых встреч!